Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Радагас, и на этом канале то и дело появляются какие-то с... видео-выпуски с советами, как это или то делать за игровым столом, особенно ведущим. Просто потому, что именно ведущим нужна в этом помощь. Как играть советовать не надо, ну, разве что чуть-чуть, разве что для улучшения каких-то отдельно взятых практик или для избегания возникших по дороге к идеалу проблем, но так вот... Хоть как-нибудь взять и сыграть какую-нибудь роль за столом, это получается автоматически. В крайнем случае получится та же роль, что в прошлый раз, или там минимальный вклад э, будет в игру. Но если мастер совсем никак не знает, что ему делать, то игры просто не будет. Будет, возможно, даже весело и будет хорошо, но игры как таковой, вот по Кроуфордам, с целями, конфликтами, соперниками, взаимодействием, если вы пропустили этот выпуск с научной классификацией, я в угол вам ссылку кину, или туда, в, одну, в один из углов, то если этого всего не будет, то такой игры, вот настоящей, не получится, ну не выйдет каменный цветок. Тем не менее, бывают в жизни все-таки такие ситуации, когда, ну или просто день выпался трудный, или просто не подготовился мастер, или плохо себя чувствуешь, или еще что-то. В общем, ну, ну, ну не работает ведущий на полную катушку, не заводятся у него мозги. И именно такой ситуации и посвящен сегодняшний выпуск. Точнее, тому, что можно делать, если такая ситуация как-то у вас вот так получилось, что возникла, и как ее можно разгулить. Совет номер один. Воспользоваться мастерским блокнотом. Если у вас такого нет, то ну, в самый первый раз ладно, пропускайте этот совет и идите дальше. А потом, как игра закончится, идите, сходите в магазин, купите себе блокнот и записывайте в него разные понравившиеся моменты. Просто возникшие в голове детали, вычитанные в книгах правил, увиденные в паблике с мемами, где угодно, книги, фильмы. Соседи, которых вы видите с балкона, воспоминания детства, ролик на ютубе на случайную тему, источником вдохновения может стать все что угодно, вплоть до другой игры, да хотя бы даже и вашей же. Выдираете кусок смело с мясом и э, записывайте в блокнот, а взяв из блокнота, начинайте вплетать в то, что уже есть, и пока вы будете вплетать, чего-нибудь там такое уже сложится и дальше. И я бы вот настойчиво посоветовал именно физический блокнот, просто потому что физический бумажный носитель проще взять вот так вот и бездумно полистать без ограничений. И просто там открыть на случайном месте или там еще что-то. Но если вы настолько вот не любите дохлые растения и настолько любите свои девайсы и гаджеты, то ну, можете использовать какой-то другой носитель, но просто с, с удобным случайным доступом к любой его части. Совет номер два. Это такая версия первого совета для тех, у кого нет в доступности своего блокнота. Ну, скажем вот, план вести игру сложился вот совершенно так внезапно, и вы оказались абсолютно неподготовлен. Возьмите тогда образ откуда-то, из другого источника, просто вот по воспоминаниям. Плюс, безусловно, и блокнота. В том, что если вы когда-то там вот давно, когда записывали туда чего-то, вы тогда вот не поленились какой-то игровой элемент не только запомнить, но и записать. Это значит, что вы уже тогда его оценили как подходящий для настольной ролевой игры. И вы сегодняшний, уставший и замотанный, просто полагаетесь на мнение себя вчерашнего или прошлогоднего, умного, красивого, внимательного деталя. Если же вы просто пытаетесь вспомнить, чего же вы такого неплохого видели там на экране телевизора на случайном канале, в 47 эпизоде какого-то мыла нетфликсового, или в книге, в газете вечерняя дискотека еще где, то на ум вам пойдет далеко не всегда самое годное. Но это не важно. По большому счету это не важно. Я уже несколько раз напоминал об этом, но напомню еще раз. Если вы взяли в руку э, книжку и начали читать, и там сюжет бьется о те же самые скалы и состоит из тех же самых образов и сюжетных ходов, что вы уже видели в прошлых 10 книжках. Такую книжку читать не надо. Ну, разве что если уж совсем вам нечем себя развлечь. И то, как бы, такое можно советовать только самым-самым фанатам вот именно этого жанра. Если же вы сели играть за столом, и там то же самое, что вы видели там в фильме в каком-то, то с этим можно жить. Во-первых, увидеть что-то в фильме и пройти сквозь это самому, это две большие разницы. И игра ролевая, в которой вы вживаетесь в роль, и ей этой роли следуете, позволяет как раз второе. И фильмы на, даль... на данном этапе, во всяком случае, развития технологий, этого не позволяют. Во-вторых, даже если такое уже было когда-то у вас именно за столом, то хотя бы какая-то часть происходящего находится же под вашим контролем. Вы сможете на, него, на нее влиять и на этот раз что-то сделать лучше или просто иначе, или повернуть совсем в другую сторону. Для этого я опять-таки уже как-то рассказывал про всякие там субверсии, диверсии, аверсии и так далее. Следующий совет, продолжающий ту же тенденцию – Вместо того, что надо было бы выдумать, но не выдумывается, можно взять что-то уже выдуманное. На этот раз будем брать элементы сеттинга. Каждый сеттинг без, без исключения эм, обладает какими-то особенностями. Их может быть много, они могут быть экзотичными до безобразия. там Текумель, Талислан, там, может Ардуин, там еще какие-то бывают. А может казаться, что их мало и они внимание не заслуживают. Особенно есть соблазн такого вот самобичевания у тех, кто играет и водит по ну, стандартному фэнтези, просто сборной такой солянки из орков, драконов, там магии, бородатых отшельников, конного рыцарства и так далее. Детали-то там все равно есть. Персонажи вот у вас там, ну я не знаю, куда-то они идут. Ну хорошо, значит с кем-то они там по пути могут склеснуться. Что там? Какие-то монстры есть вокруг? Орки? Ну хорошо, ну и ладно, пусть будут орки. Там на лету уже додумайте какие-то детали, деконструируйте, субверсию какую-нибудь себе всуните туда. И все, уже жить можно. Нет монстров совсем? Нет вот ни орков, никого? Ну хорошо, значит безопасно. Значит будут паломники или торговцы, или сборщики налогов, или мошенники, что угодно. Или все сразу, такой караван торговцев, которые маскируются под сборщиков налогов и э, хотят их обобрать хитрые паломники. Все, как бы, извините, сюжет готов. Вот, э, как бы, я выдумал это 5 секунд назад, составив вот такой паровозик из нескольких штампов фэнтезийных миров, и уже можно садиться и буквально модуль писать, становиться знаменитым. Если у вас свой сеттинг, который вы с любовью и тщанием продумывали многие, но ну если не годы, то многие вечера, то наверняка там есть куча деталей, которые или просто еще пока никуда не пошли, или которые иногда как-то вот доходят до самого игрового процесса, но было бы неплохо их подчеркнуть. Может получиться очень даже хорошо, когда сессии со всякими вот продуманными такими какими-то сюжетными вот это поворотами, с продуманными загадками, с еще там чем-то, будут разбавляться иногда сессиями, наполненными просто элементами, деталями сеттинга, которые будут подчеркивать особенности того мира, в котором находятся персонажи. Это бывает очень и очень полезно. Четвертый совет, вытекающий, в общем-то, оттуда же. Вместо сеттинга как такового можно брать идеи и образы из жанра или, ну, скажем так, атмосферы, какого-то фундамента, на котором этот сеттинг был возведен. Если у вас, скажем, постапокалипсис, то может кончиться вода. В любом, э, в любом фильме, э, где есть постапокалипсис, там есть такой эпизод, ну, или какой-то момент, какая-то сцена, что вот, как ох, у нас нет воды, надо что-то делать. Почему это делается? Для того, чтобы подчеркнуть особенность с этим. Если у нас какое-то долгое путешествие, то может кончиться бензин аналогично. Если подземелье, то там можно напороться на ловушку безвыходную. Ну, в первые 5 секунд размышлений кажется, что она безвыходная. Или просто там внезапно поднимается ветер с, с запахом чеснока. Чего-нибудь там уже додумайте по, по ходу. Если это аниме про школьников, то рано или поздно у них начнутся каникулы, и они поедут на пляж. Просто потому, что иначе с основным сюжетом, который может быть там про страшное пророчество, или про ловлю чудовищ, про защиту артефактов, еще что, в общем, не про домашку по матеши, и не про э, физкультуру. И так можно вот, увлечься этим сюжетом и забыть про то вообще, что у нас там как бы вот школьники-персонажи. Так и здесь. Используйте всякие шанс для того, чтобы напомнить, что у нас тут вообще такое. Про что мы вот это вот все затеяли. Давно ли у вас была сессия там с гонками или с турниром, с ярмаркой, с нападением пиратов. С чем-то таким, что в рамках сеттинга является само собой разумеющимся делом. Но до чего у вас все никак не доходили руки. Вот считайте как раз и дошли. К этому вы уже были готовы всю свою жизнь. И вот замечательно, вот у вас есть шанс блеснуть этим, этой подготовкой. Совет пятый. Вспоминать детали прошлой игры. Это работает на всех сессиях, кроме первой. Хотя можно там извратиться и как-то по кругу заставить всех игроков рассказать о дне вчерашнем их персонажей. Даже на первой или там нулевой сессии. И плясать уже от этого. Вспоминайте, что там было. Находите какие-то детали. Возможно, добавляете еще каких-то деталей по ходу дела. Но там находите что-то, все равно что, за что можно зацепиться и дальше раскрутить. Возможно партия там в прошлый раз нашла какую-то там статуэтку и хотела ее там продать или спросила у вас, кто на ней изображен. Ну вот в прошлый раз вы просто себе там записали, что особое, особого ничего нету, там просто золотая статуэтка стоимостью ровно в 100 золотых. Ну, сейчас усложните эту деталь, выведите ее как бы вот под прожектор на сцену, сделайте гвоздем программы. Возможно, они относят эту статуэтку с, купщину, с найденного в подземелье, и тот отказывается брать ее вот на отрез. И э, только ее отказывается, а все остальное, пожалуйста. И если начать настаивать, то он отказывается от всего остального и тоже как бы закрывает лавочку. «Нет, не хочу с вами связываться вообще». Что такое, как бы надо вот как-то расследовать, распутывать этот клубок. Возможно, наоборот, внезапно там она оказывается не золотой, а позолоченной. Начинают там отколупывать, под золотой под позолотой скрывается разумный сапфир. Или там еще что-нибудь. Или она будет она золотая, но она рассыпается в сумке в золотой порошок. Почему, что, как, дальше уже как бы. Пусть игроки думают, чё, какие вопросы задавать, и исходя из этих вопросов, вы уже дальше что-то успеете э, да выдумать. Или там они просыпаются, и просыпается, и эта статуэтка, и тоже там начинает двигаться, общаться, просить наперсток теплого чаю, я не знаю. Что, что вы думаете, не важно, просто как бы для вас э, важно немножко как бы вспомнить, ввести вас в колею общего происходящего, какая-то колья происходящего, она всегда есть, и там вот найдите какую-нибудь зацепку, неважно, насколько вы когда-то думали, что она будет важная, но в данный момент вы просто за нее вот цепляетесь, это ваша соломинка, и дальше спокойно уже э, катите э, сюжет по рельсам или что там у вас вместо них. Подводим итоги. Если вам нужно провести игровую сессию, но аккумулятор лично, личный ваш, он на нуле. Вот идеи нет, подготовка не завершена, все плохо, все трудно. Пользуйтесь тем, что уже так или иначе было сделано до того, выдумано до этого момента. Эти детали и образы, они могут идти от вашего блокнота с идеями, которые вы коллекционируете. Если вы не делаете этого, то делайте. Второе. Из недавно виденного фильма, прочитанной книги, услышанной новости, чего-нибудь мы просто хватаем какой-то образ персонажа, какой-то сцены, ландшафта, чего угодно и начинаем его вплетать в то, что происходит и пока вплетаем, там что-нибудь додумываем и дальше выводим все остальное. Из э, сеттинга, в котором обязательно есть какие-то детали, которые э, либо давно просто не происходили, а хотелось бы, чтобы э, как-то вот, как напоминались они э, игрокам. А, а возможно, просто как бы вы когда-то тоже что-то такое выдумали в, или вычитали про этот сеттинг и подумали, что вот крутая штука, но не записали в блокнотик, но просто как бы у вас этот образ связан с этим сеттингом. Хопа, и внесли вы его туда. Четвертое это э, можно взять э, эти же детали и образы из жанра или из того настроения, которое игра должна создавать по вашему мнению. И пятое из того, что было частью этой же самой игры в прошлый раз. То есть просто вот посидели, вспомнили и э, где-то там что-нибудь надо найти, за что вам уцепиться и дальше это раскрутить. Все этого вот вам будет достаточно для затравки. Дальше игроки сами чего-нибудь выдумают. И вот вы уже, спустя там 10 минут, вы уже отвечаете на их вопросы, обкидываете их задумки. Все, цикл замкнулся, колесо раскрутилось, игра пошла. Вот так, эти вот 5 советов и источников, они у меня не отсортированы. И кто-то скажет, что пятый самый главный, а второго вообще лучше избегать. Ну, это уже вопрос вкуса, который вы имеете полное право иметь и которому можете следовать. Меня зовут Радагаст, если понравилось, увидимся еще. Если какие-то советы забыл, пишите в комментах, обсудим.